Привет! Меня зовут Алена Ивона. В последнее время я увлекаюсь работой над собой и изменением своих полезных привычек. И думаю, вам тоже будет полезно узнать, как приобретается привычка и какие методы используются для того, чтобы эта привычка закрепилась и осталась с нами на долгое время. В работе над своими привычками полезно знать, как работает мозг. В нашем мозгу есть базальные ядра и префронтальная кора. Базальные ядра отвечают за повторяющиеся действия, то есть за действия, которые мы выполняем на автопилоте. Это такие действия, как чистка зубов, ходьба, спуск по лестнице или закрытие входной двери на ключ. Префронтальная кора отвечает за сознательные решения, которые принесут нам пользу в долгосрочной перспективе. Это такие занятия, как упражнения, занятия спортом, чтение, изучение английского языка, правильное питание. На работу префронтальной коры требуется гораздо больше энергии, и поэтому, когда наша энергия на нуле, это, например, когда мы устали, когда мы находимся в состоянии стресса или у нас плохое настроение, то именно в эти моменты энергии не хватает, и мы склонны возвращаться к автопилотным действиям, то есть действиям, которые мы уже привыкли делать. Например, смотреть сериал вместо запланированного занятия спортом, или съесть сладкое на ночь, или забыться в социальных сетях. Так почему же префронтальная кора такая слабая? Согласно последним исследованиям, кому интересно, можете прочитать книгу «Сила воли» Кэйли Макгонигал. Так вот, согласно последним исследованиям, сила воли – это ограниченный ресурс. То есть она в течение дня имеет свойство заканчиваться. Сила воли еще до конца не изучена, но уже сейчас известно, и мы должны понимать, что силу воли можно натренировать и сделать ее больше, то есть чтобы ее хватало на дольшее количество времени в течение дня. Так вот, чтобы натренировать силу воли, нужно работать над собой, дисциплинировать себя всеми возможными способами, изменять свои привычки. И самый простой способ, чтобы начать тренировать свою силу воли, это начать медитировать каждый день по 5 минут. Сколько же требуется времени для того, чтобы привычка закрепилась и стала автоматической? Многие думают или думают, что знают, что для приобретения привычки требуется 21 день. На самом деле, согласно последним исследованиям, стало известно, что нет определенного количества дней, после которых... Привычка становится автоматической. На это может понадобиться как 18 дней, так и все 254 дня, согласно подсчетам. Более подробно я об этом рассказывала в своем предыдущем видео. Так вот, нужно сосредоточиться не над результатом, не над тем, через сколько дней полезная привычка закрепится, а над процессом, над работой над собой. То есть понимать, что вам нужно запастись терпением, что привычка может не закрепиться в течение 21 дня. Может вам понадобиться целый год для того, чтобы привычка приобрести. В общем, понимайте, что нет фиксированного количества дней. Работайте над собой, наберитесь терпения, и у вас все получится. Что же такое привычка? Для работы над своими привычками полезно знать, что привычка состоит из трех частей, и все эти три части должны быть, когда вы приобретаете ту или иную привычку. Первая часть это напоминание, вторая регулярность и третье вознаграждение. Напоминание это некий внешний сигнал из окружающей среды, который вы получаете, чтобы начать делать привычку. Например, чистка зубов. Как напоминание это подъем с постели, то есть вы проснулись утром или вы собираетесь ложиться спать. Это тоже некий сигнал, который говорит вам о том, что раз вы идете спать, то нужно почистить зубы. Второе – это регулярность. Регулярность – это действие, которое вы выполняете после того, как получили сигнал. Например, чистка зубов. Вы получили сигнал, что вы хотите почистить зубы, и э, всегда действия у вас одинаковые, то есть чем бы вы ни занимались, вы откладываете это дело, идете в ванну, берете зубную щетку, зубной пасту, начинаете чистить зубы и так далее. И третье это вознаграждение. После чистки зубов в качестве вознаграждения вы получаете свежее э, дыхание, чистые зубы и в долгосрочной перспективе здоровые зубы. И вот как раз таки понимание того, что привычка состоит из трех частей, поможет вам ввести в вашу жизнь новые привычки. Например, вы хотите заниматься йогой по утрам. Придумайте себе напоминания. То есть, что вам будет напоминать? Это подъем с кровати или растерянный коврик для занятий по йоге и так далее. Второе, придум... регулярность. Придумайте для себя упражнения, которые вы будете выполнять каждый день, пока эта привычка у вас не закрепится. И третье это вознаграждение. В качестве вознаграждения можете э, наградить себя вкусным завтраком, теплым душем. Также дополнительно вы получите хорошее настроение и легкость во всем теле. В общем, подумайте над тем, какие полезные привычки хотите приобрести и проработайте все эти три части полезной привычки, которые помогут вам в будущем. Ну и наконец, четвертое. Это самая главная часть моего видео. Как же все-таки формируется привычка? Формирование привычки происходит в несколько этапов. Первая часть анализ. Проанализируйте в течение нескольких дней, какие у вас есть привычки, как плохие, так и хорошие. Я говорю не только об очевидных привычках, таких как, например, пить чай со сладким, но и о таких привычках, как заедание стресса, или что вы делаете, когда вы чувствуете себя уставшим, когда ваша рука тянется к телефону, или привычка брать телефон, как только вы проснетесь утром. В общем, подумайте над всеми своими привычками. Второе. Медленный старт. Не стоит стремиться изменить сразу все свои привычки. Это слишком неподъемная работа для префронтальной коры. Работайте над привычками частями. То есть сначала сосредоточьтесь над теми привычками, которые беспокоят вас больше всего. Например, это курение или поздний подъем. Затем переходите к другим привычкам. Или же у вас нет таких привычек, которые вас беспокоят больше всего, тогда группируйте работу над привычками. Например, сначала работайте над привычками, которые вы делаете в утреннее время. После того, как вы проработаете свои утренние ритуалы и все это закрепится, работайте над привычками, которые вы делаете днем и так далее. В общем, делайте все по группам. Действуй постепенно маленькими шажками. Чтобы начать меняться, начинайте с маленьких целей. Ведь достижение маленьких целей требует меньшее количество усилий. А на начальном этапе нам как раз-таки и нужно как можно меньше усилий прикладывать, чтобы привычка как можно скорее закрепилась. Например, если вы хотите начать медитировать, то медитируйте пять минут. Если хотите заниматься спортом, то занимайтесь для начала... К спортам каждый день по 7 минут. Хотите учить английский, учите по 3 слова, но каждый день. Главное тут регулярность. Неважно, какое количество времени вы для этого посвятите. И вот уже тогда, когда привычка закрепится, то без особых усилий можете начинать увеличивать количество времени для той или иной привычки. Ведь все мы знаем, что самое сложное начать. Так пусть... Начало будет для нас максимально простым. Создай подходящее окружение. Чтобы первый шаг был еще более простым, создай для себя подходящее окружение. Если не хочешь есть сладкого, то не покупай его. Если хочешь заниматься спортом, то вози с собой сразу спортивную одежду. Если хочешь заниматься йогой, то заранее придумай, какие занятия ты будешь выполнять. Метод «If-then» или метод «Если то». Этот метод хорош тем, что определенные ваши действия, которые вы повторяете каждый день, или обстоятельства, могут служить напоминанием для той или иной привычки. То есть, пропишите для себя всевозможные действия и пропишите для них алгоритмы. Например, если я был в магазине, то я не захожу в отдел сладкого. Если сегодня среда, то я иду в тренажерку. Если я еду в поезде, то я читаю книгу. Если я слушаю плеер, то я слушаю аудиокнигу и так далее. Смешайте свои привычки. Дополните ваши алгоритмы новыми привычками. Например, у вас есть два алгоритма. Если сегодня среда, то я иду в тренажерку, если я слушаю плеер, то я слушаю аудиокнигу. Если эти привычки смешать, то получится так. Если сегодня среда, то я иду в тренажерку, там я слушаю плеер, а если я слушаю плеер, то я слушаю аудиокнигу. И вот вы занимаетесь спортом и слушаете аудиокнигу. Что может быть лучше? План препятствий. В работе над собой всегда есть препятствия. Это такие препятствия, как время, плохая погода, лень и так далее. Заранее продумайте все возможные препятствия, которые могут встретиться на вашем пути. Например, если вы собирались бегать по утрам. Если вы проспали и не успели побегать по утрам, то решите для себя, что вы будете бегать вечером. Если вечером вы не прибежали, то решите, что вы будете завтра ходить не менее 10 тысяч шагов. Если вы и 10 тысяч шагов не смогли пройти, то хотя бы дайте себе обещание, что вы съедите более легкий ужин. Отслеживание прогресса. Обязательно отслеживайте свой прогресс, пусть для вас это будет некой игрой, где суть в том, чтобы как можно дольше не прерывать цепочку вашего прогресса. Можете для этого завести трекер привычек, я об этом говорила уже в видео, или установить приложение на телефон, где вы будете отмечать, сделали вы ту или иную привычку или нет. Видимо, результат будет сильнее вас мотивировать, и вы с большим удовольствием будете работать над собой. Делитесь своими успехами. Мы чаще всего склонны выполнять обещания, если рассказали об этом людям, потому что нами движет желание быть ответственными за свои слова и за свое поведение. Поэтому чаще рассказывайте о своих целях, о своих достижениях, это будет вас мотивировать и дисциплинировать. Лично я так делаю в инстаграме, мне это очень нравится, меня это дисциплинирует я буду продолжать это дело. Придумывайте для себя награды, например, в конце недели покупайте то, что вы давно хотели, но не решались купить, или съешьте свое заветное пирожное, также придумайте для себя и наказание, то есть если вы не сходили в тренажерку, то проситайте 100 раз или уберитесь в дальнем шкафу. Это очень сильно мотивирует. и быстрее достигнете прогресса в приобретении полезной привычки или удалении вред. Срывы. Помните о срывах и не давайте им вас сломить. Очень часто мы расстраиваемся и забиваем на работу над собой после одного маленького срыва. Просто так устроен наш мозг, он концентрируется на плохом. И когда мы терпим неудачу, мы концентрируемся на том, что мы не справились с собой, расстраиваемся и забиваем. На самом деле нужно концентрироваться на своих успехах. Ведь очевидно, что если вы 10 дней прожили с полезной привычкой, а потом один или два дня эту привычку не выполняли, то нужно сосредоточиться на том, что прошло уже 10 дней успешной работы над собой. Поэтому сосредоточьтесь на тех 10 днях успеха в работе над собой, а не на тех 2-3 днях неудачи. Ведь очевидно, что 10 дней успеха гораздо весомее, чем 2-3 дня неудачного выполнения полезной привычки. Продолжайте работать над собой, ведь дорогу осилит идущий. Вот и все, что я хотела вам рассказать в этом видео. На мой взгляд, эта информация ну, очень полезная, и она мне очень сильно помогает. И надеюсь, она поможет и вам. Мне очень нравится работать над собой, над своими привычками. И если у вас есть идея, как можно поделиться, и как это можно транслировать на ютубе, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И если эта идея будет применима в моей жизни, я обязательно это сделаю. Всем спасибо за внимание, работайте над собой и становитесь лучше.